Сорт острого перца Сугарашред. Переводится как сахарная лихорадка красная. Этот сорт относится к виду каптикум бакрата. Этот перчик родом из Южной Америки. Вот такие вот, смотрите, красивые какие плоды. Куст просто усыпан. С самого куста можно собрать до 400 плодов. Плоды довольно крупные. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите смотрите какой размер, какой размер плодов. Я надеюсь будет видно, то что солнце сильно светит. Вот какие плоды, очень большие. Созревает он вот такого вот кремового, скажем кремового цвета до красного. Пусты просто усыпаны. Вот посмотрите, я вам покажу. Смотрите какое большое количество плодов. А начинают они созревать с нижних рядов. Вот они имеют такой вот морщенную форму если посмотреть вот дажежите вот такие вот кончики у них кривые вот он этих кремовый а потом с кремового переходит на оранжевый и с оранжевого уже на красный очень плодовитый сорт посмотрите какое большое количество плодов просто очень и очень много вот такие вот подики. Видите, какие, какую форму еще имеют. Очень крупные. Высота кустов от 70 до полутора метров. Острота у этого перца от 100 тысяч до 210 тысяч. Это довольно острый сорт перца. Срок созревания у него от 100 до 110 дней. Этот перчик Относится к таким средне-острым сортам. Плоть у него очень-очень плотная. Вот. Хрустящая. Его можно собирать в таком вот недозрелом виде. Либо полностью зрелом, уже красным. Если его выращивать в открытом грунте, он будет давать вам очень высокие урожаи. Его также можно выращивать и в комнатных условиях. Ну, в комнатных условиях высота куста будет в пределах 70 сантиметров ну, плоды могут быть немного поменьше это тоже многолетний сорт вкус этих плодов сладковатый с цитрусовыми нотками вот, да, такой красавец посмотрите ребята какое большое количество у него плодов вот сейчас вам покажу вот смотрите куст просто усеян всеем плодами. Очень-очень большое количество. Очень урожайный сорт. И довольно острый. Кто хочет приготовить себе вкусный соус, советую вам этот сорт. За счет того, что у него очень большой урожай. Выращивайте такой сорт у себя дома. И он будет радовать вас большими урожаями. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчик вверх. Жмите на колокольчик. Чтобы не пропустить наши новые видеообзоры. обзоры. и томатов.